И вот смотрим, снова Жора там сидит что-то кушает, Яша тоже мельтешит, хочет видимо перекусить, бегает по Жордочке туда-сюда, вот посидел, почесал репу и думает пора начинать маневры, начинает вот двигать головой, как будто разминает голову перед полетом. И вот оно пошло движение, смена Жордочек. и первое к кормушке с Яшиными вкусняшками добралась Маша. Но рано еще делать выводы, смотрите какая сейчас будет дальше ситуация. Вот он этот Жора, чехардист, только что заехал Маши когтями меж лопаток. Яша вовремя смотался, а Маша получила. И давайте посмотрим, как сейчас, вот, ну, чем закончится эта ссора и посмотрим, что происходит. Жора мельтешит туда-сюда, Маша его просто внимательно слушает. Вот идеальная самка, да, вот хорошее поведение, как для самки, просто внимательно слушает, ничего не отвечая ему, раз сам поговорил, что-то улетел, и все нормально. Если бы так все самочки были особенно красивые, так себя вели, сразу вокруг будет много замечательного. Ну вот видно, хотя не в фокусе, но Жора добрался к кормушке, от которой только что отогнал Машу. Из этого, по крайней мере, ясно две вещи. первое, это то, что Жора не пропадет. А вторая то, что Жора пропадет скоро из этой клетки. Ну а вот Маша делает так, чтобы Жора пропал из этой жордочки. Смотри, опа, раз и пропал. Ненадолго, но тем не менее пропал. Так, вот они закончились движение. Видим, что, хотя со стороны кажется, что два крупных попугая такие сидят. И такие выглядят, как будто они мудрые, гордые орлы. Но на самом деле понятно, что они боятся Жору. И не из тех орлов, которые летают, а из тех орлов, которые метят на жердочке. Но сейчас это не важно. Сейчас Жора есть преимущество. Он природный волнистик. Эти селекционные, поэтому у них совсем другое поведение. Ну вот, Жора оторвался, к кормушке, там что-то ест, вот отошел от нее на минуту, там услышал, что-то с фотоаппаратом делаю, и вернулся обратно, видимо, думая, что вы сидите, что вы не едите. Маша тряхнула стариной, наточила клюк, смотрите, наточила, и сейчас, кажется, будет ответ для Жоры. Жора тем временем, смотрите, сделал маневр за спину Яши и хотел было прыгнуть ему на спину, так же как Маше до этого. Но Яша, видимо, эту шутку знает, поэтому заранее улетел. Сделал круг и, смотрите, ест свои любимые вкусняшки. Причем ест так, словно подтягивается на турнике. Качается, смотрите-ка, тоже, похоже, парень серьезный. Ну, давайте посчитаем, сколько раз он подтянется. А ну-ка я сейчас сделаю еще один подходик. Я что, это я могу. Так, считаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И снова в игру вступает Жора со своей чехардой. Смотрите, заехал такие яши, вот когтями промежлопадок опять, так же как Маши. Но ничего, теперь у него будет своя клетка. Хотя он потеряет доступ к этим кормушкам, у него будут свои кормушки в отдельной клеточке. Ну а на этом сказке конец. А кто слушал, получает приз в виде бесплатной подписки на канал Попугай ТВ, который вы смотрите. Ну, вот они, смотрите, так попрыгали туда-сюда. А сейчас уже кадр, где Жора в другой клетке, причем перелетел он в нее сам. Как это получилось, расскажу в следующих видео. А пока что все хорошо, как уже говорил, когда клетки рядом, Жора спокоен. Чего и вам желаю, чтобы всегда было все спокойно вокруг вас. Ну, в хорошем смысле этого слова. Ну, в общем, до встречи, до следующего видео.